Хватит твою, документы, где, откуда стреляют? Блин, дерево мешает. А, лезет! <реклама> он козел, он лез, он лез, он лез ко мне. Бля, бля. Так, так, так, я выдохся, походу. Окей, давай, вот, хорошо, сюда забежали. А, блядь! Напугал собака. Хера музяка, хера музяка просто эпичная. <свист> Сейчас и К бою! Вот откуда здесь взялись, Откуда? о о о о, -о, -о! уже! Бляха, патроны! Вот это я пошумел! Вот это я пошумел! Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер. Итак, я чуть-чуть отбежал, короче, от того места, где мы, короче, вылезли, вот, потому что там начали стрелять. Вот там, кстати, сидит один военный. Итак, мы с вами, короче, решили, наверное, зачистим здесь, заберем документы, ну, как бы выполним, да, часть задания. Вот. И потом уже отправимся, короче, во второе место с военными, во второе, типа, не знаю, как это, лагерь или что это, короче. Отправимся туда, облутаем трупы, там, и туда, и сюда. Так, на радаре уже три противника. Я вижу а, по по по по по по по по по гадюке, короче, я ее все-таки оставлю. Вот, ну как бы я планирую ее оставить, я ее просто запихаю в какой-нибудь тайник свой, короче. Пускай она лежит, пускай копятся патроны, лежит. Мы пока походим с этим автоматом вот и у нас, по-моему, есть в тонике тоже такой же, там с глушителем, по-моему, тоже улучшенный. Сравним потом, короче, характеристики и будем ходить с каким, ну, какой получше. Вот. Итак, там он наверху, чувак. Так надо сохраниться, наверное. Бляха, а он меня загасит, если я, наверное. Это его нога? А вот он, чувак. Не твой день. Так, поднялась тревога. Это плохо. Это плохо. Но здесь никак. По-другому никак. Без тревоги здесь никак. Хорошо. Сегодняшняя миссия у нас будет посвящена тому, что мы будем, короче, пытаться украсть документы. Хватит твою! Документы! Где, откуда стреляют? Блин, дерево мешает. А, лезет! Он козел, он лез, он лез, он лез ко мне! Окей. Он лез. Он хотел залезть. Где, где, где, где? Хорошо. В принципе, можно попробовать отсиживаться вот здесь. Блин, там он бежит. Отсиживаться здесь, в этой. На вышке. Так, окей, где там? Вон там, оттуда стреляют. Но он далеко, блин. Блин, я сейчас буду слезать, короче, и меня убьют, наверное. Давай, давай, давай, давай, давай. Есть, хорошо. Так, а где-то еще? Где-то вон там, короче, за дерево. А вон он. Он решил обход, козел. Так, а какого хрена э, они с улицы наступают? А почему они не на базе? Так, стоп. Ты, э -э -э, ты там, выйди из-за деревьев, пожалуйста. Я тебя не вижу. О. Хорошо. Так, так, так, так, так, так, так. А. Откуда, где? Бляха, вырубите все сигнализации. По ушам так режет. Вообще жесть. Так. А. Я не знаю, попробовать, наверное, надо спуститься. Он еще один. Хорошо. Потому что из-за веток я не вижу ни хера. Нужно, короче, спуститься, найти какое-то, э, наверное, местечко, уголок, куда мы будем отстреливаться. Че там еще бегут? Ну, с той стороны нет. Да, надо спускаться пробовать. Погнали. ай я, я, сейчас я пока спускаюсь, короче, меня как Окей, окей, окей, окей, окей, окей. Вот замок. Его можно отстрелить? Нет. Так, окей, здесь где-то. Надо какой-то какой-то домик забежать, наверное. Чтобы там отстрелить. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Откуда, откуда? Непонятно, откуда стреляет. Непонятно. Он был в доме. Как раз и туда хотел забежать я что нибудь сохранился там, что ли? Погнали, погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Виляем, виляем, виляем, виляем. Так, так, так, я выдохся, походу. Окей, давай. Вот, хорошо. Сюда забежали. А, блядь! Напугал собака. Чё резко выбежал? Так, есть что? Ну и все, короче, будем отсюда отстреливаться с этого здания. Нужно только от окон как-то, наверное, отойти будет, да? И все. Здесь окна нет, нет. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. И вот они будут сюда сами, наверное, приходить, короче, и мы будем О, хорошо. И мы будем их, короче, гасить. Да, да. Будем выжидать. Хотя я думаю, они не такие тупые. Ай, -яй, яй яй Блин, они, они, они так это резко, громко, короче, начинают стрелять, я ж дергаюсь. Просто жесть. Еще кто-то бежит где-то. Блин, надо стараться в голову стрелять, потому что так патронов очень много уходит. О, смотри там, вот. о, бригада там! А у меня патроны все, кирдык, она. Так. Бляха! Где с пистолетом против них нет, потому что у них броня посильнее. А, но... Я не знаю, автомат у меня, блин, мало патронов. Ляха, вот в голову, в голову надо четко в голову стараться стрелять. На, тебе, на. Давай, давай. Так бежит. Тебе конец. Но, Без. Отлично, в голову хорошо. Ну блин. Из меня меткость это жесть. Я его убил? Четверо. Так, один, один, одна точка бежит, я вижу. Хорошо. Стреляем из укрытий. Как вот в комментариях, там, да, я, вот я, э, ну, заметили, да, то, что в прохождении на сложных играх нельзя лезть на рожон. Так. Ну, пока я, в принципе, не слышу, что кто-то топает или что-то... Надо, короче, мне кажется, он в том здании по-любому есть тоже народ. Так, тихо. Откуда? Ага. Блин, там в кустах это херово. Так, пока никого не вижу, я соберу хотя. Б, хотя б по чуть-чуть патрончиков, чтобы. Так, трое, да? Чтобы хотя бы что-то было у меня. Что патронов мало. Ага. Твоё. Бляха. Уродец. Уродец. И где он? Хорошо. Блин, когда прицеливаешься, я что-то... <смех> Нормально все. Так, облутающий вот этого трупа. Но гадюку, блин, я сейчас посмотрю, короче, гадюку. У меня, видишь, там перегруз, поэтому я сейчас посмотрю. Если не будет хватать места, я его выброшу. Что ли? В любом случае гадю, э, с гадюками часто бандюки ходят, а бандюков их много. Поэтому, если что, мы сможем ее найти. Как бы это э, Гадюк это не дефицит, так, в принципе, из оружия, если, да? Так, один на радаре есть. я забрал он падая хотел ударить мне с ноги короче блин вечно пистолет короче брасу о идет а он не в курсе что я ушел из дома ну вышел давай я сейчас короче к тебе я иду к тебе. Не в курсе. Окей. Кому еще и хана? Так, ладно, хорош. А... Как будем дви дви дви движеться? А, пойдем, наверное... Гроза, сирена, вообще дичь Пойдем вот так, наверное, вокруг Ну, по кругу Так, один на радаре Опять А, вышка, ест так Походу, пустая вышка, да? Двое Так, это КПП получается Где-то здесь, короче, пристрелить как, как собаку, говорит Окей, погнали Сзади Хорошо На вышке готов смотреть блин по окнам надо аккуратно это спокойно аккуратно это бтр там стоят смотри да недалеко кстати есть тайник так двое опять где то Короче, давай полутаем. Попробуем полутать. Может что-то интересное есть в зданиях. Аппаратура, смотри, да, старая такая. Интересно, а что это здесь раньше было? Это какой-то завод, наверное, да? А, агропром. Или что? Ну, короче, завод какой-то. О, о, о! Чуть не пропустил. Хорошо. Что-то здесь должно быть по-любому. Блях, пусто что ли? А что эти коробки пустые? Это уже вторая получается. Первая, помнишь, в этом? Где контролер был. Кстати, да, вот это. Спасибо. В комментах вы мне про контролера, короче. Рассказали. Да, я говорю, мы читали про него, это контролер. Я просто забыл, просто перепутал. Вот, но ну, буду стараться исправлять. На ушка пустая, видишь, никого нет. Счетчики. Мне на радаре показан один, один враг или кто это там, я не знаю. Ух ты, Сиев! Может что-нибудь сложить сюда, я не знаю. Сделать. Здесь тайник, но, блин, здесь, наверное, постоянно будут военные. Да. Как бы. Они респавнится по-любому будут здесь. Да что ты будешь делать? Чего они все пустые, почему? Я вроде, блин, был наслышан, что в таких вот маленьких коробочках всегда есть какой-то лут. Я просто думал, может газюку убрать. Сей. Ну ладно, пока. Пока, ладно, пускай. Так, ладно, хорошо. О-о-о, бежит. А, сирена выключалась, я думаю, что так хорошо и тихо это было. Все. Так, погоди, а как. Где я ходил? Я зашел сюда, я был вот в этом здании, да? Зашел сюда. Так, идем дальше. А вот это, это здание, которое мне надо. Хорошо. Пойдем туда. Ну да, в принципе, по чуть-чуть, по чуть-чуть не -чуть даются патроны для этого автомата, но, блин, э -э, в случае какой-то сильной перестрелки, то это очень-очень мало, это очень-очень плохо. Вот. Так, в принципе, наша стычка с одним человеком. Так, где-то есть. Это, то короче, я не, не, я не понимаю, где. Блин, сколько тайников можно наделать? Столько всего пустого. Блин, почему все, все, все пусто? Столько всего пустого просто. Столько, столько мест, где может лежать лут. И ничего нет. О, где-то, где-то недалеко, а вон он. Поджидал меня козел. Он там на бочке, что ли, перековырнулся? О, зашибись. Хоть уши отдохнут. Сигналка вырыгалась. Так, лестница наверх. Давай еще вот этот первый этаж отсмотрим. Музочка заиграла прям спокойная. Вот это я понимаю, вот это да. Вот под такое уже интересно как бы полазить. Душевненько Музичка Не скучно А чё, я походу их это Очистил Раз сигнал да, И музыка, видишь, заиграла Я, наверное, очистил, да? Но все равно надо быть аккуратным Потому что Мало ли Мало ли центр вот здесь здесь до да, бумаги судя по всему вот в этом ящике по-любому что-то должно быть блин так я сейчас так осмотрю просто а потом заберу документ хорошо все пусто все пусто Да? Столько аппаратуры всякой интересной. Так погоди, а где у меня документы-то? Или что мне надо найти? Что за херня? -то? все один бинт красота так а где бинт обувь бинт а где это документация я на месте Да? на месте же на месте или погоди или выше еще а наверное, выше бля точнее Это не показано. А, вот, все, загорелось зеленым. Хера музяка. Хера музяка просто. Эпичная. ту, -ту, -ту, -ту. Хотя, блин, надо было здесь в помещении, короче, выбрать, наверное, ружье. Пусто. Пусто. Пусто. Все везде пусто. Все везде пусто. Вообще все пусто. Чё? Что за Что за лагерь или что это? Военных, блин. Если все везде пусто. Что это такое? Документы все. Кстати, смотри, на по-русски, да, написано? Только нихера не видно. документы? Меченый, я тебе бармену, он все, зашибись теперь и долговцы меня могут пропустить. Это хорошо. Вот, так. Но а, для начала, наверное, так, по плану дальше Идем следующий, а, где мы спасали крота Вот, там полутаем, там еще, наверное, будет перестрелка Потому что туда рейд прилетел, я не знаю Может, и они уже свалили оттуда Вот, а, короче, полутаем там Потом отправимся, короче, к Сидоровичу Потому что у нас а, есть... Так, так, так, так, так, так, так, так, это у нас в бар. Вот это, уничтожить бандитов возле меня агропрома. Забрать награду, это потому что надо. Как раз поищем, посмотрим, полутаем тайники, которые новые появились, вот, и отправимся уже в бар. Я думаю, нормальный расклад, я так, я, я так думаю. В принципе, и можно наживиться немножко. И можно... Ну, и может что-то интересное произойдет еще. Так что я полагаю, что сделаем так. Окей. Но для начала давайте здесь еще осмотрим. Мы здесь еще не все осмотрели. Так, надо выбрать автомат. Погоди. Мы же что-то взяли. Так, справка. Смотри, тут новые какие-то эти штуки. А, Дай-ка я сейчас по, удоб... по укромнее местечко найду. Так вот. И читаем. Так, справка. <coughs> общество. Артеф... Общество. Артефакты. А, у меня ничего Вот медуза. Так, ломать мясо. Вырабатывается аномалий карусель, стимулирует усиленный рост клеток, с другой стороны, молодые клетки организма более восприимчивы ко многим видам физического урона. Артефакт не... попадается не часто, но его нельзя назвать уникальным. А, кстати, это он, он у меня, короче, одетый. Хорошо. Группиров... Группировка мнолит. Да. Мы такую не читали. Группировка, скорее напоминающая религиозную секту. ее члены верят, что в центре зоны покоится эволюционный кристалл, монолит, неземного происхождения. Большинство сталкеров презирают адептов монолита, считая их помешанными. Со временем своего образования группа препятствует продвижению сталкеров по центру зоны, мотивируя это недобрыми намерениями последних в отношении монолита. По слухам у монолитовцев есть крупная база где-то ближе к центру зоны, но точное ее расположение не знает никто, кроме самих членов группировки. Окей. Но я тут наслышал, что да, как бы это тут надо, можно будет в группировке в эти вступать какие-то, да, вот в эти разные. И будет, короче, если допустим я задолг там, да, ступлю... Другие там будут враждебно ко мне относиться Как бы если за свободу там другие будут э, Свобода будет нормальная те будут херово Короче как-то так Ну я так предполагаю что за секту я по-любому не пойду наверное Да за секту я по-любому не пойду наверное а, Анархисты Вот можно за свободу Либо за долг Либо за свободу либо за долг Посмотрим это, ещё, это это уже планы на будущее, короче, это так. Так, личные заметки. Тайник Стрелка, кстати. Ну что ж, тайник выдал мне дальнейшее направление поиска. Я нашел флешку, которую, которую группа Стрелка использовала как некий бортовой журнал. Сообщений там было немного, но этого хватило, чтобы понять. понять. В группы Стрелка, кроме него самого, входило двое. Призрак и Клык. Был упомянут еще некий общий знакомый, но он входил но входил ли он в группу неизвестно, а вот то, что он оказывал значительную помощь группе стрелка, факт. Далее по сообщению приказа Клык погиб, когда они попали в засаду. Итак, пока имеем имя одного человека, который точно знает стрелка, это призрак. Наконец-то что-то по конкретное. А самого стрелка, судя по переписке, действительно нужно искать в северных районах. Да, кстати, нам нужно теперь э, искать или раздобыть информацию не о стрелке, а о призраке. Если мы найдем призрака мы узнаем больше о Стрелке. Так, военные документы. Просмотрел документы, которые нашли военные в бывшем НИИ. Вывод такой. Этот институт последние годы до катастрофы являлся прикрытием Негосударственной лаборатории x 18 которая, судя по всему, проводила некий таинственный эксперимент. о Где находится лаборатория, а документы ответы не дают. Военные про эту лабораторию тоже, судя по всему, ничего не знают. Да, загадки множатся, но... Возможно, это нить, которая нужна торговцам Ну что ж, теперь предстоит Путь дальше на север Торговца по кличке Бармен Вот так Так, операция а Агропром, ключ схемы А, ну это то, что я вот нашел, да? Окей, так, на схеме отмечены Патрулика, караулы, вышки На третьем этаже института Штаб, там хранятся документы. Днем территория патрулируется, полностью ночью патрулей меньше. После 11 вечера происходит смена караула. В это время в главном здании почти никого нет. Если хочешь на базу пролезть, то через ворота не пройдешь. Реальный путь через катаком Да ладно, у меня была вот такая штука, я мог это все выждать и мог это все пропланировать, а я тут пошел вот так вот, и все. Пипец. Я ночью просто мог пойти и все. А я так пошел, и все. <смех> Жесть Так, отчет следственной группы Отчет следственной группы для служебного пользования У руководителя проекта Истина Полковника СБУ Кручельникова От руководителя группы Поезд 2 Капитан Максименко ДФ Накладная записка А Это вот, наверное Вот эти документы, которые я нашел, да? Наша группа в составе трех следователей отделений спецназа СБУ э, в период с 2005 э, года по 25.05.12 провела обследование помещений бывшего научного исследовательского института земледелия на радиоактивно зараженных почтах неагропром. Большинство оборудования и документации исчезли в неизвестном направлении, однако даже... То немногое, что удалось найти, позволяет сделать следующий вывод. В период э, с 2005 по 2008 года институт научными изысканиями по своему профилю не занимался. Все результаты его работ, полученные Министерством сельского хозяйства, сфабрикованы. В то же время, получая под государственные программы, э, финансирование, оборудования и расходом, расходные материалы руководство не... В лице доктора Стрижа Петра Даниловича по липовым накладным переправляла все это в некую лабораторию X18 под видом проведения экспериментов в подсобном а, хозяйстве института. Судя по всему, используется кодовое название, а, принятое у группы лиц, проходящих по данному делу, поскольку лаборатория в подобном, с подобными номером с подобными номерами в нашей базе данных нет. Исходя из анализа найденных документов, можно предположить, что она находится на расстоянии часа езды в машине от Ниагропрома. Вероятно, всего речь идет о глубоко законспирированной лаборатории, поэтому предлагаю подключить для ее поиска наш аналитический отдел. Чем занималась эта лаборатория, понять из имеющейся информации не представляется возможным. В найденных документах речь идет о небезызвестном профессоре Чубко, и упоминается некая группа. По-моему, глубокому убеждению на сей раз мы нашли, наконец, нити, и, анали... и аналитическому отделу будет чем заняться. Приложение заархивированный файл с накладными передачами расходных материалов и оборудования в некое подсобное хозяйственное институты и отрывок переписки стрижа с Чубко. А, капитан Максименко, 26.05.12. Проф. Профессор. Профессор Чубко а, В.М. от руководителя НИАГРОПОМ, доктора аграрных наук, стрижа ПД. Здравствуйте. А, здравствуйте, Вадим Михайлович. Как мы договори... договаривались, отсылаю в наши доподобные Отсылаю в наше допотопное хозяйство очередную партию расходных материалов и оборудования для проведения ваших столь нужных для сельского хозяйства экспериментов. Финансирование экспериментов я провел как натуральные эксперименты по темам нашего института, так что в Министерстве проблем не будет. Как это эксперименты? Я до сих пор нахожусь под впечатлением того, что вы показали мне в прошлый раз. Искренне ваш стриж Д. А, Н. Стрижу ПД. Примного благодарен, Петр Данилович. Все получилось. Мои ребята в восторге от лазерного спектрометра. Если бы не вы, я бы долго пробивал через своих эту модель. Ну а Министерство Низельского хозяйства, конечно, будет благодарно получить наши результаты. Рассмешили старика. Эксперименты идут э, своим чередом. И то, что вы видели в прошлый раз, меркнет по сравнению с тем, что мы уже достигли. Подъезжайте, подъезжайте почаще, всегда рад вас видеть. Тем более, что на машине до нашего подобного хозяйства, как вы выразились, вам ехать час не больше. Да, совсем забыл, у меня для вас новость. В следующий понедельник я буду обсуждать вашу кандидатуру с группой. Я думаю, они меня поддержат. Искренне ваш проф. Чупко. А, проф. Чупко от руководителя Негропром доктор Аграрных Наук, а, Стрижа ПДД. Вадим Михайлович, спасибо за доверие. Я тронут и постараюсь оправдать его. Участвовать в подобном эксперименте, я думаю, мечтает любой ученый. Если меня примут в группу, я буду просто счастлив. Искренне вашу П.Д. по скриптам. Я выпил в министерстве два новейших японских широкополосных... Выбил э -э широкополосных осциллографа и переправлю их вам с первой же оказией. Короче, вот такие вот документы Вот такая вот э, штукенция Вот такие вот Вот такой вот, вот такой вот, вот у, у, все а, по, и, Короче Существует какая-то лаборатория x 18 Непонятно не, э, С непонятными экспериментами И Слушай, возможно, возможно Что вся катастрофа Вот эта вот, вот это вот Вот это вот, вот эта вот Катастрофа Которая произошла здесь Это последствия Этой Этих экспериментов У меня сразу, видишь, фантазия забырлила Сразу начал напридумывать А что, интересно было бы, да? Вот и было бы прикольно найти эту x 18 и типа, полазить и типа, посмотреть. Если она здесь ну, упоминается, значит. Э -э, либо мы по сюжетке, наверное, к ней, по ней придем, либо нам надо будет искать ее. Ну, по-любому, она есть э -э, здесь в этой игре, и можно туда проникнуть. Найти ее и проникнуть. Не зря же она здесь упоминается. Так, окей. Okay, э -э -э -э, я он там убил чувака еще, да? Надо труп у него обыскать. Просто. О, хорошечно. Аптечки, аптечками обзавелись. Так, здесь лутаем, да. Дальше. Продолжаем смотреть. Лутать. Вон ящик, короче. Там я трупы. В это я здание был. Да, эти ящики они ни о чем. Так, в том я здание был, я там отстреливался. Идем дальше. Еще, смотри, я думал, я всех убил. А там вон на вышке видел, сидел. Сейчас и тебя... Блюто! Вот куда здесь взялись, то ёбаный? Вертушка? Вот это я сейчас тут пошумел, Вот это я сейчас пошумел. Какая-то дичь. Откуда? о о о о о, -о! Кружили уже! Бляха, патроны! Вот это я пошумел! Вот это я пошумел! Я думал, там... Всего-то всего, ну вот один да остался, я думал Тишина была, никого не было Надо короче прятаться Надо куда-то спрятаться Бляха Хорошо. Так. Бинт сохранится. Прикрой, я этого гада давай, давай. Влеха, бочка. щарванет. Хорошо, я за стеной. Откуда вертолет-то здесь взялся, ⁇ -мо ⁇ Так кто? Мне не дают высунуться, короче, просто тупо. Огонь! Где спекали это? Давай, умирай, ну, сдохни, сдохни. Отлично. Отлично. Так, пока он там бегает, надо, короче, сделать... А, погоди, у меня может... А нет... Ружье надо. Бляха, недалеко где-то побежал На, Но, но... Да убежал-то. Хе-хе, на чем я? А? И где? Хера такой трэш тут поднял Кстати, вертушка вылетела Это радует Она, наверное, высадила Десантуру, блин И все И все Ой, это я, у меня одышка Ну где ты там? Да, с пистолета, конечно, воевать это, блин, себя не уважать. О? Убью. Давай, давай, убей меня полностью. Кэди, надо было, блин, с ружья, с ружья, с ружья пойти надо было. Ну-ка, давай, я здесь. Поджидать буду. Прикрой, я этого гада че то здесь побежишь, или? Блях, он в обход что ли побежал? И все. вокруг здания побежал? А нет. А нет. Да не время сейчас жрать, э? Ты че? Время жрать. Ну, блин. Один. Сам ты придурок, что обзывается. Ты придурок. Яха. Ты придурок. Бах. Все, умер. Взорвался. На радаре исчез походу. Окей. Вот это такая дичь просто. Вот это я тут натворил. Вот это я тут наделал то делов. Так, погоди. Это труп с вышки упал? На вышке же труп. Да, вот он. Так, на вышке снайпер, да, обычно сидят. Может, у него там снайперка? Ни хера, хотя я думал, снайперским прицелом хотя бы. Блин, мне бы какое-нибудь оружие со снайперским прицелом. Было бы прикольно. Это было бы очень-очень кстати. Так, окей. А как мы, мы вот здесь а вышли, да? Мы шли туда, короче, к вышке. Так, сейчас я вот этих соберу тут. Место это. Облутанивать дальше. Так, этого я убил. А, ну, а, облутал. Окей. Блин, у меня. У меня место все кончается и кончается. Кончается и кон... кончается. Все меньше и меньше. Так, ну. Я сюда забегал, там был. В БТР. В этом здании, да, я был. Прикольный, да? Блин, а почему на нем на нельзя ездить? Смотри, он вроде с виду-то целый. Может, внутри у него там все уже ничего нет. А так-то смотри. Да? Прикольно. И он, люк открыт. Может сесть, вон? Может, можно сесть. Я бы до центра зоны доехал на нем. <звы> так, окей. Э, ну все. Здесь мы были, в этом доме были. Мы все обыскали, облутали. Так, э, надо искать выход, короче. Здесь мы все облутали. А, так. Переищем, наверное, выход. Так, нам никого нет. Огонь! В смысле? Кто, откуда ещё? Огонь! Красивый! Двое? Красивый! еще? Двое? Что двое? Я не понимаю, просто я не вижу его. Ём. Не вижу его. А, ну вроде стреляет. А, я его ранил. Так, там еще второй где-то. Мне двое на радаре Не могу. не Так, у меня три патрона, надо убрать Ух, мать. Слышал, да? Слышал, слышал, да? Уродец Где он? А, понятно А тут у нас раненый лежит. Ребята! Ребята! Гад! Сам ты гад! Гад! Гад такой, пресмертный! Гад! <звы> <звы> Блин, опять пистолет забрал. Так, окей! Ну что? У меня, кстати, <звы> видос подходит к концу. Вот. В принципе, за серию мы с вами а, раздобыли документы, да. А, зачистили территорию, в принципе. Но ну, я думаю, они все равно здесь появятся. Они видишь, как он, ну, прилетел вертолет вообще, просто высидел, короче, и так. И они снова здесь. Окей. А в следующей серии. По планам в следующей серии мы с вами пойдем. Где? Так, это бар. Я думаю, что не то, что не похоже на местность-то. Индийка какой-то. Девня, свалка-то где-то. Вот. Мы пойдем возьмем вот этот тайник. Сейф. И отправимся с вами. Так, ну вот этот тайничок, да, архивный бокс возьмем и отправимся с вами. А нет, ну да. Вот это, вот это. И потом сюда и наша цель будет вот это вот облутать и зачистить, если там кто-то есть. А потом уже отправляемся в бар, ну, попутно собирая, попутно собирая э, тайники. Ну, а на этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, э, подписываемся.